Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале Готовим с любовью. Скоро новый год и сегодня я хочу вам показать как приготовить говядину оригинальную. Для этого мы берем кусок кусочек говядины приблизительно 120-130 грамм и отбиваем его. Вот я уже его отбила. Вот такой вот величины у нас получился кусочек. Слегка Присыпаем солью с перцем с одной стороны и с другой стороны. Много не надо. Вот так вот. Теперь мы его обжарим на сковороде. Нам еще понадобится сразу три долечки помидора и лук репчатый, порезанный кружочком. Все, переходим к жарке. Ставим в сковороду, наливаем немного масла. Теперь мы кусок обваливаем в муке с одной и с другой стороны. Все. маленько мы Все. и ложим на сковороду так вот сейчас я покажу дальше и в вот эту здесь сбоку сразу ложим три долочки помидора тоже нам надо их слегка обжарить И лучок. Зажаривать мы не будем мясо, а слегка, чтобы оно схватилось. Все, и лучок. Так вот. Буквально. Сейчас маленечко. Буквально минутку с одной стороны. И полторы. И также с другой стороны. Мясо я брала вырезку говяжью. Она мягче намного. Так что, если хотите, если говядину кто-то не ест, можно это сделать и со свиньей. В принципе, даже из курицы сделать это прудо. Все, слегка жарили, переворачиваем. Также помидорки ожаривать мы не будем, слегка просто как пропусируем. В это время мы уже включаем духовку, чтобы она у нас нагревалась. Сейчас мы опорним наш кусочек мяса, а потом поставим его в духовку. Ну, в принципе, все. Сейчас мы вот. ставим на перерывку. Теперь уберем Ложим кусочек мяса на противень, так маленечко скукожился, ничего страшного, Выкладываем. так, извините забыла, смазываем чесночком, вот у меня зубчик чесночка, уже через чеснокодавилку, слегка смазываем чесноком. Выкладываем помидорки. Положим их так, чтобы посередине у нас было место. Выложили аккуратненько. Теперь берем шампиньоны. Буквально со столовую ложку посерединочке выкладываем. Жареный лук. Ну, кто не любит лук, можно не ложить. Лучок. Жареный. И потом мы еще берем вот этот лук, который мы спассировали колечками. И закладываем полностью наш кусочек мяса. как готовится тоже быстро. Все, выложили. Если не любит кто-то лук, конечно это блюдо не для вас. Все. Лучок выложили. Теперь берем соевый соус. У меня соевый соус с чесноком. И слегка сбрызгиваем соевым соусом. Вот, вот это так. Все. И ставим в духовку. Ну, Все, наше мясо постояло в духовочке 7 минут. Долгое мне надо, чтобы оно не передержалось. Выкладываем на тарелочку. У будет сочное мясо. Здесь можно будет у нас... Гарнир сделать любой, какой вы любите. Отварные овощи, картофель, картофель фри, ну, в общем, рис. Кто что любит. Можно просто как самостоятельные блюда. Так эти кусочки и ровные получились. Сейчас делаем поровнее. делаем под гарнировочку. огурчик, помидорки и даже если вы не любите много лука можно лук сдвинуть в сторону и скушать мяско с помидорками без лука так, сделаем сейчас еще с другой стороны маленькая кучка чтобы красивше у нас было Очень большую роль играет оформление. Ваше усмотрение как красивше оформите, как вам. красивше будет смотреться тарелка. Так. Ну, зелень тоже обязательно добавляет свою красоту. Здесь просто мы сделаем Веточку копа. В принципе, вместо шампиньонов можете добавить свои грибы, какие вы любите. Можно и белые грибы обжаренные, можно опята. Это уже на ваше усмотрение. Я надеюсь, что вы попробуете, сделаете. Буду ждать с нетерпением просмотров, ваших лайков, комментариев. Пробуйте. Говядина оригинальная. Приятного аппетита. До новых встреч. До свидания.